Игорь Мерлин представляет Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как собственные ваши качества влияют на количество денег в вашей жизни. Сегодня мы поговорим о том, какие ваши качества могут притягивать денежные потоки. И, во-первых, хочу поблагодарить за большое количество отзывов после моих предыдущих роликов. Если кто-то не видел про 5 качеств, которые отталкивают денежный поток, то, пожалуйста, найдите и посмотрите мой ролик. Итак, какие же качества личные ваши могут притягивать денежный поток? Судя по моим экспериментам, судя по тому, насколько много у меня разных клиентов, разных учеников, есть определенная статистика. И я набрал что-то около 50, около 50 качеств, которые притягивают к вам данные денежные потоки, которых вы достойны. И эти качества, конечно, можно перечислять все. Многие из них вы знаете, но я назову те, которые показались мне наиболее интересными. Те качества, которые на сегодняшний день помогут вам приобрести в свою жизнь новые денежные потоки. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. И одно из первых таких очень важных качеств является... Качество мыслить масштабно. Разные люди мыслят по-разному. И, как, как говорится, для кого-то икра мелкая, а для кого-то хлеб черствый. И для того, чтобы в вашу жизнь начали приходить действительно крупные денежные потоки, вам нужно научиться мыслить глобально. Что значит мыслить глобально? Ну, Приведу такой простой пример. Например, есть человек, который хочет. Купить велосипед. Ну, ну, может быть, не самый простой, но вот какой-то велосипед. И этот человек делает все, чтобы купить этот велосипед. Он копит деньги, он как-то там зарабатывает, может быть, он в чем-то себе отказывает. Но в конечном итоге он накопил себе на велосипед и купил велосипед. Например, за год. За год. Ну хорошо, вы скажете, да классно, у этого человека есть цель, у него есть план, он четко знает, что он хочет и он купил себе этот велосипед. Но есть другой человек, который говорит, а хочу я себе, допустим, автомобиль, ну какой-нибудь там Mercedes SLK 320 или еще какой-то, да, там Porsche Cayenne пусть будет, вот, какой-то автомобиль. И что получается, дорогие друзья? Через год тот человек, который хотел купить автомобиль, в конечном итоге, если он будет делать все правильно, то он этот автомобиль получит. Вы спросите, а почему, почему так? Одному велосипед, а другому автомобиль? Почему так происходит? Да потому, дорогие друзья, что второй наш участник, он мыслил более глобально. И человек, который себе Porsche Cayenne, я думаю, что э, в любой момент может купить любой себе велосипед. Правильно? Почему? Потому что его цели более масштабны, его видение и мышление более масштабны. Э, я на этой теме чуть дольше остановлюсь, потому что э, совсем недавно был такой пример, одна моя знакомая Молодая красивая девушка предпринимательница, она там все у нее все хорошо, значит, у нее собственный автомобиль и так далее, и так далее. И а, она ко мне обратилась на консультацию и спрашивает, говорит, вот я хочу себе там а, вот то-то, а то увеличить доходы. Я говорю, ну нормально, а сколько ты хочешь зарабатывать? Она говорит, ну хотя бы 150 тысяч рублей в месяц. А, вот я говорю, а почему 150? Она говорит, ну это хорошая сумма. Ну действительно, если считать просто среди обычных людей, то немногие зарабатывают 150 тысяч рублей и больше, ну, многие, и вот она хотела бы выйти на эту цифру, я говорю, ну, вот представь себе, почему ты хочешь 150 тысяч, а не миллион рублей? Она говорит, ну, миллион слишком много, я говорю, много для чего? Она говорит, ну, как, ну, зачем мне, типа, миллион рублей, я, я не говорю про доллары, я говорю, про рублей в месяц. Понимаете, о чем я говорю? И э, я говорю, а вот ты подумай, как бы изменилась твоя жизнь, если бы ты могла привлечь в свою жизнь потоки денежные на 1 миллион рублей. То есть у тебя идет доход 1 миллион рублей. Как бы изменилась твоя жизнь? Если бы ты делала примерно то же самое, тратила примерно столько же времени на, на свой рабочий процесс, но денег было бы... Получается не 150 тысяч, а сколько, а больше, да, там в несколько раз. И тут, вы знаете, у нее случилось, значит, просветление. Она говорит, действительно, я даже боялась цифры миллион рублей. Почему? Потому что внутри у нее не было такой планки, что миллион рублей в месяц, потому что у нее родители достаточно такие небогатые. И она сама пашет, пашет, пашет, там зарабатывает свои там 70 тысяч рублей, 80, вот, а не больше. И поэтому планка в миллион рублей у нее просто, представьте себе, даже не возникало такой картины. А, тогда я говорю, вот смотри, а, ты хочешь выйти замуж, ищешь себе принца, почему ты не ищешь себе безработного? Она говорит, ну как, почему, принц же. И вот то же самое, многие люди... Вместо того, чтобы искать себе принца, имеется в виду большие масштабные проекты, масштабные доходы, хотя бы о них думать, они думают о чем-то мелком, о каком-то нищем безработном. Понимаете, о чем я говорю? Другими словами, дорогие друзья, учитесь мыслить масштабно. Вот если у вас есть какая-то мечта, есть какая-то цель, даже вы к ней идете, возьмите и сделайте следующее упражнение, вот просто чисто для себя. Пусть ваша цель будет, допустим, там 2 миллиона рублей, ну вот там на ближайший год или там насколько. Пусть так будет. Не у всех там сразу и много. Вот возьмите и увеличьте эту цифру в 10 раз. Не 2 миллиона рублей, а 20 миллионов рублей. И сразу подумайте о том, как изменится ваша жизнь. Подумали? И что вы, что вы почувствовали при этом? Вот сейчас, наверное, многие улыбнулись и сказали, Мерлин, это же классно, но это все э, очень хорошо, ты все рассказываешь, так все ровненько, все классно, взяли в 10 раз увеличили. Есть технологии, конечно, как это сделать. Но другой вопрос. если у вас не возникает желание купить Porsche Cayenne, а есть желание купить только велосипед, то у вас никогда не будет ни Мерседеса, ни Porsche Cayenne, ни, ни дома, ни квар... ничего не будет. Будет что? Правильно, велосипед. Так что, дорогие друзья, тренируйтесь, учитесь, учитесь мыслить масштабно, чтобы вы мыслили масштабно. Не, не, вот, например, давайте так. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Всегда у меня какие мысли приходят, и я учу своих, своих учеников делать следующее. Вот что бы у вас в жизни не происходило, всегда ищите способ, как на этом заработать. Ну, давайте такой пример. Один мой знакомый, он, значит, очень любит футбол, играет в футбол, он бизнесмен, у него много проектов такой вот. Вот, тоже достаточно масштабное мышление, но один раз мы с ним беседуем и он говорит, вот хорошо бы вот там-то вот жить и чтобы можно было в футбол играть. Ну а я когда жил в Таиланде, он приезжал ко мне в гости, вот, на месяц и говорит, тут вообще негде в футбол поиграть. Я ему говорю, так очень просто, возьми, построи тут стадион, будешь тут жить и играть в футбол. Он такой, вау, действительно, да, что же проще взять, построить стадион. То есть я говорю, что, например, вы чем-то занимаетесь, и вы видите, что вам это нравится. Возьмите, сделайте так, чтобы это приносило вам прибыль. Нравится вам там есть огурцы, откройте производство, чтобы эти огурцы выращивать. Да? И будьте свежие всегда огурцы есть. <г mauv> ну Много таких примеров. Один из знакомых моих предпринимателей в Одинцовском районе под Москвой скупил там кучу земли в 90-е годы. Вот, построил там, э, он сначала построил несколько теплиц. Ему говорит, зачем? Он говорит, я хочу, чтобы я, моя семья и мои ближайшие, ближайшее окружение могло есть экологически чистые фрукты и овощи. Вот, а потом достроил, начал продавать, на этом сделал бизнес, еще с тех лет, уже давно, много лет там работает. Да, там э, плантации небольшие, но оно не только приносит этому человеку прибыль, но он еще и бесплатно как бы потребляет эти продукты экологически чистые, которые он может контролировать. Нормально? Вот что называется масштабное мышление. Следующий пункт, который бы я хотел отдельно проговорить, чтобы вы понимали то, что притягивает деньги, это то, как вы фокусируетесь на том, чтобы служить другим. Что надо делать, чтобы, служа другим, получать в свою жизнь новые потоки? Это Что значит служить другим? Служить другим – это означает, что вы создаете некие ценности для других людей. И эти люди готовы эти ценности покупать. Например, если люди хотят велосипед купить, а вы открыли производство, значит, заводик по производству велосипедов. Люди покупают, то есть вы создаете для них то, что они хотят. Вы удовлетворяете их спрос, вы служите этим людям. И так во всем. Откуда берутся, берутся всякие новые продукты, откуда берутся новые там технические средства какие-то там, какие-нибудь там пульты там или еще всякие штуки для компьютера откуда берутся? Потому что у людей возникает потребность в данной продукции. И есть люди, которые удовлетворяют спрос желающих приобрести эту продукцию. Ну, например, если есть люди, желающие там покупать там э, квадратные такие кубические э, арбузы, знаете, наверное, да? В, у японцев это очень развито. вот Арбуз, но он не круглый, не шариком, а такой вот. Ничего такого, казалось бы, да? Но э, кто-то нашелся и начал их делать. Их удобно хранить, они удобно складываются, не раскатываются, их, э, их удобно перевозить и так далее, и так далее. И красиво смотрятся. Квадратные такие вот. Порезать, получается, не круглые, а квадратные такие вот. Как хлеб, да? Нарезал. Итак, дорогие друзья, во всем, чем больше вы фокусируетесь на том, чтобы служить другим людям, тем больше к вам приходят денежные потоки, потому что многие очень люди фокусируются на себе любимом, вот я заработаю, я себе, мне, мне, мне и мне, мне, мне, таблеток от жадности побольше, побольше, побольше, понимаете, о чем я говорю? Здесь надо действовать по-другому, фокус надо ставить вовне. Особенно если вы работаете в команде, например, если у вас бизнес или у вас есть какая-то рабочая группа, ну, например, вы работаете в какой-нибудь лаборатории, там или еще где-то, где у вас есть какой-то или в конторе, в какой-то какой-то есть круг людей. Так вот, начните служить этим людям, начните, особенно если вы владелец. Сделайте так, чтобы вашим людям было хорошо, и вам тогда будет тоже хорошо. Наверное, помните такую. Пословицу, что, э, э, как это называется, помоги другим оплатить их счета, и твои счета будут всегда оплачены. Вот это, дорогие друзья, о том, что необходимо искать способы, искать методы, как служить другим людям. Но служить, это не просто, знаете, как, как собачка на поводке, да? а служить именно предоставлять, предоставлять людям новые возможности либо открывать новые рабочие места, либо еще что-то, чтобы этим людям стало жить лучше, чем они жили до встречи с вами. И тогда в вашу жизнь потекут денежные ручейки. Но там есть тонкости, про которых я как-нибудь в своих видео расскажу. Потому что многие люди работают бесплатно, не получая ничего взамен. Говорят, я служу людям, служу людям, а самому есть нечего, и семья голодает. Немножко не так, немножко не так. Вот такой вот пункт. И третье, чтобы я отметил, это а, как бы такая легкость, с которой вы отпускаете от себя события, предметы, людей и все, что вас окружает. Вот это есть в этим пользуйтесь. Если этого нет, а, перестаньте страдать по поводу того, чего нет, а лучше создайте то, что вам поможет сделать больше. Понимаете? Не понимаете? Объясню. Смотрите, вот, например, я в прошлом ролике там, про, по-моему, про лопату рассказывал. Так вот, смотрите, есть, есть лопата, которой вы можете что-то сделать. И вдруг лопата сломалась. Ну, сломалась лопата, вы не можете копать больше землю, не можете окучивать огород. И здесь есть три возможных варианта дальнейшего развития событий. Первый вариант – это какой? Но ну, это самый, самый любимый нашим народом вариант. Это люди садятся, начинают плакать, горевать, а некоторые так называемые духовные практики начинают э, где-то там искать в прошлом следы, почему у меня сломалась лопата, а почему именно эта лопата, а почему именно у меня и годами медитируют на том, что сломалась лопата. А? Что произойдет? Результат будет какой? Нулевой. То есть результат они будут. Лопаты нет. Вот Другой человек, другой вариант какой? Что вообще ничего не делать. То есть ну сломалась лопата, ну ничего не делать, ну и хрен с ним, все. Вот. Хуже даже такие люди, они не просто говорят хрен с ним, они уходят в негатив, все, начинается депрессия, болезни и прочее. И третий вариант. Найти... Нечто новое, что позволит, внимание, работать еще эффективнее, чем было вот с той лопатой. Вот третий вариант, самый продвинутый. Понимаете, о чем я говорю? То есть никогда не нужно жалеть то, что с вами произошло. О том, что с вами произошло, жалеть не нужно. Сломалась там машина, ну, значит, так там и надо. Вот мне там пишут, что вот я не успела к вам на вебинар получить талисман. Что мне делать, ой, боже, нельзя ли сделать исключение? Я говорю, нет, если, если ты не успела, значит, он тебе не нужен. Значит, найди более продвинутый талисман. Понимаете, о чем я? Вот. Это очень важный момент. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, что а, вам нужно для того, чтобы притягивались в вашу жизнь деньги, научиться легко отпускать события и людей. Для этого... Но ну вот что касается с людьми, учитесь быстро коммуницировать с другими людьми и быстро с ними расставаться. То есть раз встретились, хоп, вы уже дружите, у вас уже бизнес. Раз что-то, хлоп, разошлись, уже у вас бизнес в другом месте. And you, and да, конечно, человек так устроен, что вот эти страдалки, вот эти слезы, там сердце, душа болит. Особенно, когда расстаются мужчина с женщиной, там много тоже всяких штук происходит. Но учитесь быстро расставаться. Я всегда, когда с кем-то знакомлюсь, особенно с противоположным полом, с девушками, я говорю, скажу, ты знаешь, мы с тобой на всю жизнь вместе. Он такая смотрит как -то. что это за мужик такой со мной на всю жизнь вместе. Я говорю, или расстанемся завтра. Понимаете, то есть вот это не потому, что я плохой такой, да, злой там какой-то. А Потому что я работаю и живу в таком контексте, что мы с любым человеком, если мы по пути, то мы с ним идем. Если мы доставляем друг другу там, удовольствие или получаем прибыль вместе, классно, но если начинаются какие-то страдания, хренания, то а, это не ведет меня к тому, что я хочу от жизни и мешает другому человеку. Легче разойтись сейчас, чем через три года, когда у нас будет катера детей, да? И будет что судом делить? <связать> Миллиарды долларов. Понимаете? Вот, вот про такие события я вам и говорю, что необходимо легко все это дело отпускать. Еще пока вспомнил в фильме Как же он называется фильм Звездный десант. Звездный Десант очень понравился мне там момент, когда там генерал, он назначает нового командира там, подразделения, роты. И говорит, теперь ты командир роты, пока тебя не убьют, или пока не найду кого-нибудь получше тебя. Понимаете, о чем я? То есть здесь, чтобы было все честно, пока тебя не убьют, либо я не найду кого-то получше тебя. Все. И если вы начнете сейчас свою жизнь прокручивать во времени, вы увидите, что очень часто вы зависаете на, лю на людей, на каких-то... На события, на какие-то вы зависаете, западаете на это, на, на какие-то там, э, там еще вещи, отношения и так далее. Нельзя этого делать. Это отжирает вашу энергию, убирает часть вашей драгоценнейшей жизни и не дает вам идти вперед. Четвертый момент, о котором я хочу рассказать, это то, что необходимо научиться позволять себе. Я даже вам порекомендую сделать следующее упражнение. Упражнение взять листочек бумаги и прописать на нем все ваши желания, но в контексте таком. Я позволяю себе получать доход от там, 5 миллионов рублей в месяц. Я позволяю себе создавать отношения моей мечты. Я позволяю себе... То есть, чтобы вы могли позволить себе то, о чем вы мечтаете. Это не просто ваша мечта там путешествия, да, а напишите, я позволяю себе путешествовать 4 раза в год на сумму там, допустим, от 50 тысяч долларов. Ну или там для кого-то много, там, тысяч, тысяч рублей. Пусть 200 тысяч рублей там, на неделю может и хватит. Ну, не всем, но кому-то хватит. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот этот пункт очень важный, что вы начинаете позволять себе происходить в вашей жизни. И когда вы хотите принять решение, и вы понимаете, колеблетесь, вы вам страшно, например, открыть бизнес или получать доходы с этого бизнеса в 2-3 раза больше, а вы боитесь этого, то скажите себе, я позволяю себе открыть этот бизнес и получать доход такой-то. И вы увидите, вы почувствуете, как у вас внутри перещелкнет, как у вас внутри произойдет некий процесс, который поднимет вашу собственную внутреннюю энергетику, даст вам мотивацию и даст вам энергию на преодоление всех препятствий на пути к этой желанной цели. И мы переходим к пятому моменту. К пятому моменту, который тоже очень важен для привлечения денежных потоков. И этот момент – это концентрация на том, что создает, а не концентрация на том, что разрушает. Буквально на днях у меня была бизнес-консультация, пришла женщина, она предприниматель, и мне все время она рассказывала что бы я и не сказал, он говорит, а вот все, вот у меня я только начну делать, у меня все плохо, и вот э, я уже э, вот, хотела бы там новый бизнес открыть, но я понимаю, что это будет тяжело, он, там, на меня свалится куча забот, я вот там со своей дочерью, там то-то, все очень плохо. То есть эти люди концентрируются всегда на негативе. На то они концентрируют, что разрушает, а не что создает. Так вот, друзья. Пятый пункт, я вам говорю, вот запомните пожалуйста, необходимо концентрироваться на том, что создает, а не что разрушает. И это работает везде, это работает не только в бизнесе с деньгами, не только привлекает потоки, но это работает и в личных взаимоотношениях. Так как я еще параллельно, да, последовательно эксперт по взаимоотношениям, то передо мной у меня есть как я говорю, большой клинический опыт. Я вам сейчас приведу пример. И этот пример вам поможет не только в бизнесе преуспеть, а получить свою жизнь, новые денежные потоки, но этот пример поможет вам и настроить взаимоотношения. Итак, дорогие друзья, вот представьте себе, что встретились муж и жена, ну, мужчина и женщина встретились после работы дома. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Например, муж, у него какие-то, ну, мужчина, муж, мужчина, какие-то неприятности на работе, он приехал не в настроении. Вот, а жена устала, она его ждала, готовила еду, обожгла себе палец, там еще что-то, там сломалась посудомоечная машина, ей пришлось все вручную мыть. Ну, такие неприятности бывают. Кому-то... Икра мелкая, да? Посудомоечная машина. Так вот, а что происходит? Они пришли вместе в один жизненный объем, и о чем начинается разговор? Он говорит, вот, мать-перемать, на работе сегодня такая хрень, такая, начинает работать, и тут еще вот уже ужин остыл, понимаете, да? А женщина говорит, да ты че? я тебя ждала, уже тут все перемыло, ты посмотри на мои руки, никакого маникюра. То есть эти люди начали концентрироваться на том, что их разъединяет. Заметили? То есть каждый начал выливать свое внутреннее, ну, не буду называть этого слова, но нечто загрязненное на другого человека. А если бы они сделали по-другому, если бы мужчина пришел и спросил, ну как ты сегодня, как ты себя чувствуешь, что ты сегодня обедала? Понимаете? То есть концентрироваться на том, что соединяет. И она говорит, ой, спасибо, а ты, а, а ты, я смотрю, у тебя настроения нет. Давай я тебя покормлю, сейчас разогрею ужин, он уже остыл, сейчас разогрею, тебя покормлю, и мы с тобой здорово по, поужинаем. У меня есть тут специальная зеленая денежная свеча, сделаем с тобой практику Мерлина, и деньги к нам придут. Понимаете, то есть можно разговор построить одним способом, а можно другим. И то же самое происходит и в бизнесе, и с деньгами, с денежными потоками. Когда люди ищут то, что их разъединяет, например, партнеры по бизнесу. Передо мной много таких примеров и обращались ко мне на консультацию. И причем, вы знаете, в бизнесе разного ранга начиная от мелкого и крупного, и даже там в очень крупном бизнесе там тоже происходит нечто такое, что один про другого думает, что тот что-то там про него замышляет, то есть концентрируется на том, что разделяет этих людей. Надо концентрироваться на чем, допустим, два партнера по бизнесу, им надо концентрироваться на том, чтобы каждый из них был успешен когда они работают вместе, чтобы каждый из них был успешен. И если твой партнер каким-то образом тебе кажется, что-то делает не так или он неуспешный, просто поддержи его в этот момент. И если другой партнер, он такой же, как и вы, такой же осознанный, он тоже понимает, что надо создавать, а не, а не разрушать. Концентрироваться надо на том, что вас объединяет. Вот у вас получается там выпускать паркетную доску, а, например, там железнодорожные перевозки не получается, вот концентрируйтесь на том, что получается, развейте это, потом, возможно, вы перейдете к другому направлению, а может быть, на третьем, может быть, вы выйдете там на бизнес на сайтах или выйдете на торговлю с Китаем бизнес, понимаете, да? То есть ваша задача научиться в любом положении концентрироваться на том, что вас объединяет, и э, здесь вам очень хорошо поможет бесконфликтное общение, чтобы, э, да, когда вы будете вот так де действовать, то э, у вас всегда будет все хорошо и э, в личных отношениях, и взаимодействие с партнерами и в бизнесе. И в заключении я расскажу вам такую байку про старого-старого еврея. Старый этот еврей, он значит… К нему приехала съемочная группа и спрашивает, как вам удалось прожить так долго? И он говорит, так я никогда ни с кем не спорю. И телеведущий говорит, ну как же, это же невозможно. Он отвечает, ну таки вам виднее. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот таким образом он избавился от этого самого конфликта. Итак, дорогие друзья. Я вам сегодня рассказал про 5 пунктов, которые помогают в вашу жизнь привносить денежный поток. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, следите за рассылкой. Если вам понравилось это видео, поставьте обязательно лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу.